здравствуйте мое дело бюро представляет обзор самых интересных новостей законодательства за прошедшую неделю сегодня в выпуске платежки по-новому еще один вариант для ОСН вычета уведомлений много не надо новая декларация по ОСН. налоговый прогноз платежки по-новому Наконец-то утверждены изменения в порядке заполнения платежных поручений. Основное – теперь платежку на ЕНП официально можно заполнять так, как предписывала налоговая служба, то есть с нулем в поле 105 ОКТМО и статусом плательщика 01 в поле 101». Помимо этого, утверждены правила заполнения платежек по не входящим в ЕНП платежам и платежек уведомлений со статусом 02. Эти изменения начинают действовать с 11 февраля. Еще один вариант для ОСН-вычета. Налоговая служба придумала альтернативный способ уменьшать единый налог при ОСН на страховые взносы, уплаченные досрочно, в частности фиксы предпринимателя. Недавно мы разбирали письмо, в котором Минфин в коллаборации с налоговой службой решили, что для их вычета потребуется заявление о вычете. Новые вводные таковы. Заявления может и не быть. Тогда нужна платежка со всеми привычными реквизитами для перечисления страховых взносов. Аналогичный порядок можно распространить и на вычет из ПСН. Уведомлений много не надо. Вы часто спрашиваете, нужно ли подавать уведомления об НДФЛ по каждой дате удержания или досрочной уплаты налога, например, при выплате зарплаты за январь 5 февраля и аванса 20 февраля. Нет, так делать не надо, от слова совсем. Уведомление подается один раз за месяц уплаты, а не при каждом удержании или досрочной уплате налога. Подача двух уведомлений, кодированных одним периодом, в данном случае даже опасна, поскольку повторное представление уведомления отвечает порядку его исправления, то есть последующее отменяет предыдущее. Новая декларация по ОСН. С отчета за 2023 год поменяется декларация для ОСН. Совсем чуть-чуть. Причина – стандартизация сроков уплаты и новые пункты в налоговом кодексе. Осваивать новые графы, порядок их заполнения и прочие премудрости не придется. Налоговый прогноз. 1 марта истекает срок регистрации весия сведения сведений о корпоративных сим-картах для различных технических устройств, которые использовались без такой идентификации до 1 июня 2021 года. Речь о модемах, кассах, автошлагбаумах, устройствах ГЛОНАСС, в системах безопасности. Один раз этот срок уже переносили, но об очередном продлении пока не слышно. Предприятиям общепита будет предоставлена возможность выводить из оборота маркированную молочку и воду сразу при их приемке. Сделать это можно будет одной кнопкой через ЭДО без поэкземплярного учета. Информация о выводе из оборота будет автоматом передаваться в честный знак. Эта временная мера поддержки может превратиться в бессрочную. Планируется увеличить список детских товаров, облагаемых НДС, по пониженной ставке 10%. Минпромторг подготовил соответствующий законопроект во исполнении поручения президента. Приглашаем вас на очередной вебинар, который состоится 17 февраля. Тема вебинара «Как подружиться с ЕНПМ». А мы напоминаем, что с помощью моего дела бюро вы можете бесплатно смотреть видеовыпуски новостей и вебинары, повышать квалификацию по программе ИПБР.